Доброго времени суток, дамы и господа. И сегодня поговорим о том, как быстрее получить маунта под названием «Большой Склиз. С целью того, чтобы его вообще получить, нам нужно прокачать особую репутацию под названием Гончик мерцающего Огга». Она должна быть 5 из 5. Мы получаем очки репутации, хумы на 10% больше, во время ярмарки на 10% больше. Очки репутации получаем за дейлики. Но также мы можем призывая улиток 25 уровня использовать особый диалог, и таким образом мы еще получаем определенное количество репутации. 15 улиток значительно ускоряет получение маунта под названием «Большой склизь». Само собой, некоторых улиток можно передавать... Купить науки, взять у кого-то на пару секунд подержать, поговорить. Обязательно улитки должны быть 25 уровня. Полный список, само собой, приложу в описании к этому видосику. Пользуйтесь. Ярмарка скоро кончится, и покрутившись на карусельке, вы получите на 10% больше репы. Таким образом, вы сэкономите себе хотя бы один день, и вам не придется делать какой-нибудь ненавистный дейлик лишний. Всех вам благ.